Итак, как обрести эту личную силу, удерживать ее и практически не терять ее? Почему практически? Потому что в процессе нашей жизни, в процессе достижения целей, которые мы хотим, у нас очень часто идут остановки из-за каких-то преград. Именно поэтому нам с вами, специалистам, очень важно знать что для того, чтобы мы могли помогать людям, нам нужно быть всегда в ресурсном состоянии. Нам нужно всегда иметь высокую самооценку. Итак, для того, чтобы вы имели высокую самооценку и не опускали свои услуги, чтобы вы влияли на мир очень круто, для нас с вами полезно знать, из чего же состоит эта сила. И мы прекрасно с вами знаем, что есть у нас мозг, в котором есть ретикулярная информация. Как психофизиолог буду вам объяснять простым языком, но покажу вам что э, в нашем моз в мозге есть такая часть ретикулярной информации. Туда сходится все, о чем мы думаем, о чем мы переживаем. Э, и вот оттуда исходит вся сила. Поэтому фокус внимания. Когда вы научитесь удерживать через ретикулярную информацию, вы будете много грамотно хотеть. Потому что есть три категории целей, которые необходимо нам с вами знать. Первая цель категории «хочу». Здесь важно грамотно сформулировать запросы. Так называемый хорошо сформулированный результат. И здесь это обозначает «я хочу». И представляете себе, не просто чего я хочу, потому что это уже будет цель категории «что делать». В цели категории «хочу» у вас должно быть расписано грамотно тысячи желаний. Да-да, именно рукой. Рукой берете и пишете. Почему рукой? Потому что ум, наш ум, наше сознание – простым языком, попробуй, чтобы, ну, тут не учить много, да, наше сознание – это то, что мы думаем, а наше бессознательное – это наше тело, и вот то, что у нас загружено в наше тело, то, по сути, нами и управляет. Поэтому, я, если наше тело загружено 2-3, 2-3 желания или там какое-то одно желание, или там 10 желаний, то они, наши желания, достигаются, реализуются не всегда легко. Они реализуются намного проще, когда у вас еще есть остальные две цели. Цель категории «Что делаете?» и цель, и цель «Какие состояния я хочу иметь?». Так вот, первое – это ваши грамотные желания, хорошо сформулированный результат. Пример такой. Допустим, вы идете в программу, в проект у вас, и у вас должна быть четкая цель, чего вы хотите. Если у вас четкая цель, материальная цель, которая вас радует, зажигает, вы ее прописываете, как будто она уже есть. Например, там хотите машину, хотите путешествие. То есть эта цель вас должна зажигать, вдохновлять. Есть люди, которые у них уже все есть, и машины, и квартиры, и пароходы. Они спрашивают, а что же мне хотеть? В таких случаях я отвечаю так. Вот у меня уже тот период, когда все, что мне нужно для закрытия своих земных потребностей, у меня все есть. И я в этом случае думаю о том, а как я могу помочь большему количеству людей. Понимаете, для меня, меня это зажигает. Как я могу создать проект, в котором будут больше людей, которые смогут друг, помогать другим. Вот что меня зажигает. Когда я буду видеть больше счастливых людей, я создам какой-то сц, какую-то школу. Понимаете, о чем я? Вот, любая ваша цель, это хорошо сформулированный результат продуманный таким образом, как будто вы это имеете. Почему? Потому что левое полушарие это конкретика, сколько вы хотите, правое полушарие это как радость, творчество, оно отвечает это наше правое полушарие. И эта регулярная формация соединяет левое и правое полушарие, дает, дает баланс. Поэтому, когда вы много записываете эти желания, у вас много записанных желаний, очень много, из нее вы сам, из этих желаний выделяете самое главное для себя. Тогда вы при постановке цели, категории делать, прописывая пошагово, а что вы будете делать, как и почему, рождается осознанность, рождается пошаговый план действий, потому что одни люди, которые только желают и мечтают и медитируют, этого мало. А когда мы только просим у Вселенной, да, когда наш мозг посылает туда импульс, но при этом он ничего не отдает, мы мы боимся делать. А это цель категории. Какие состояния мы должны иметь? Это уверенность, личная сила, высокая самооценка. Это состояние потока. Да? Позитивность такая, яркость такая, харизматичность такая. Да? Но ее ведь тоже нужно набирать. Поэтому три главных цели. Цели у нас должны быть для того, чтобы мы соединили свои силы. Итак, у вас желательно, чтобы было записано, к началу нашего интенсива хотя бы 300 желаний. Правильно записанных. Ну, допустим, самое простое. Хочу сапоги новые. Казалось бы, какая ерунда, да? Вы пишете цвет и представляете, как вы их одеваете. Как они пахнут. Кожа как пахнет, да? Как вы ножка ее чувствуете. Или вы хотите там машину. Такой цвет, какая марка, какого года, Что там внутри, какая музыка стоит, какого цвета обивка, паспорте, что написано, ваше имя. Потому что часто по поводу машины очень большая ловушка. Люди пишут, да не только машины, хочу покататься на яхте. Катаются, в конце концов, на яхтах, но это не их яхты. Но это тоже показатель того, что мозг работает, да? Поэтому цели, категории «хочу» записывайте в настоящем времени как можно больше, когда мозг забывает, чего вы хотите, это падает бессознательно, то есть с тела, остается только картинки и радость, и кайф. Да. И когда вы пишете уже план действий, вы находите там препятствия, блоки, ограничения, которые мы будем, собственно, разбирать уже в программе и на трехдневном интенсиве, в процессе разбора того, Человек, кто попадет на консультацию или попадет на личную консультацию сразу после подписки, есть такая возможность, вы знаете, да? да очень минимальную цену. Или же вы попадете потом в интенсив, или там, в программу пойдете, неважно. Так вот, внутренние препятствия, в ограничения выявляются в процессе работы. И вы прекрасно понимаете, что работая с другими людьми, продавая, продавая, это давать, и чем вы массивнее человек, чем вы личностно более такой масштабный, тем вы больше влияете на мир. А для этого нужно убирать свои страхи и блоки. А для этого нужно иметь цели категории «хочу», цели категории «что делать» и цели категории «какие состояния я должна иметь или должен». Соответственно, 300 желаний. Постарайтесь написать уже ближайшие Дни, чтобы попасть на интенсив, вы уже были такая или такой прокачанный. Да? Дальше мы с вами пропишем и проработаем, и, и разберем, а, с чего мы состоим. На самом деле, почему это важно делать? Почему важно писать много целей, чтобы вы хотели, а не за вас хотели? Если у вас нету более чем 300 желаний, вы рабы. Я, я хочу вам, чтобы вы это знали. Я знаю, что многие из вас это знают, я лично напоминаю. Поэтому каждый день, потом пишите по 10 желаний каждый день в настоящем времени. Я там телефон хочу, да, новый телефон. Значит, вы должны уже увидеть Марку, вы должны увидеть год его, да, там, из чего он там и так далее. Вы... Должны почувствовать его, запах услышать, где вы находитесь, в каком месте. То есть вы создаете реальность в настоящем времени того, чего вы хотите. И обязательно находитесь в состоянии благодарности за то, что еще не имеете. Да, так мы устроены. Итак, цели категории хочу, цели категории делать цели категории состояния это три гра гранных, главных составляющих, которые необходимо нам с вами иметь, чтобы достигать целей, чтобы быть ресурсными, сильными и влиять на мир. Именно поэтому начните с того, что напишите, чего вы хотите. Много-много-много. Ну много, много. это будет нормально сначала. Если у кого-то уже есть написанный, добавьте только в настоящее время, как будто бы вы это имеете. Я смотрю на своем пальце, кольцо, приливаюсь там ее камнями, там, да, да, как будто бы вот, вот, понимаете, вы хотите, а вам нужно представить, как это как этот сапфир блестит, приливается там и так далее. Вот это должно быть написано менее не менее 300. Почему? Потому что мозг тренируется, артикулярная формация, как вокзальчик собирает вот это ваш кайф, вот это ваше левое полушарие. Сколько вам нужно, чтобы получить машину, купить машину? Сколько вам нужно денег, чтобы построить центр? Сколько вам нужно денег, чтобы там я не знаю, если по, деньг, по деньгам идет, если это э, связано с э, другими сферами жизни, там то же самое мы описываем, там если человека касается, или там э, состояние, или здоровья, то же самое мы описываем, как конкретно, мозг должен понимать, как конкретно, как можно больше деталей. А тело через вторую, через правое полушарие ощущает кайф. Именно это программируется. В этом сила. Если вы удерживаете эту силу, этот фокус на своих целях, на своих хотелках, вы меньше реагируете на то, что вам говорят, на то, что вам думают, о вас думают. И тогда вы видите результаты, вы себя хвалите и гордитесь собой. А для того, чтобы убрать внутренние ограничения, вот эту самоценность свою понять, ваша задача – просто научиться принимать себя. Когда вы боитесь, что вам что-то скажут не так, что вас а, ну, например, критикуют, комментарии не тебе пишут. Да, Господи, удалите этого человека или просто не реагируйте. Вы знаете, какой вы классный. А почему? Почему? Потому что я классная, потому что я классная. И вот э, дальше мы будем разбирать в программе э, вот эту вот самоценность нашу уничтоженную. Зависимость от похвалы, зависимость от мнения, зависимость от того, что подумают. Да я уже во природе своей, во природе я классная, я специалист классный. В вот это состояние вы транслируете на людей, понимаете? И этим мы с вами обязаны заниматься всю свою жизнь, для того, чтобы быть сильными и влиять на мир. До встречи на моих программах с вами, с любовью, Дерзанна Новосельская психолог, психотерапевт коуч está